воодушевлена всем вот этим процессом, у меня за полгода не было ни единого срыва. Мне не хотелось. Я только питалась тем, что ну, так как я начала сыроедить, у меня изменилось сознание, и я закрыла агентство недвижимости. То есть я не хотела этим заниматься. А так как я работала одна в семье, то это, конечно же, очень сильно стукнула по бюджету, и меня родственники не понимали, что со мной происходит, они здесь не виноваты, они не изменились, изменилась только я, вот, и вот в таком в таком ключе я начала жить, как-то существовать, и потом они мне начали говорить, что вроде как, ну, посмотри, ты же вот так вот похудела, так, ну, это же уже не нормально, быть такой худой, вроде как и денег не зарабатываешь, и все, и я вышла с сыроедни через полгода. Причем на сыроедении я убрала практически все лекарства уже, уже на сыроедении. Но тогда на сыроедении я знала, что можно на сухую быть три дня. После этого вроде как человек умирает. И я когда делала сухие дни, мне было очень хорошо. Я бы не понимала, почему можно только три дня, но почему-то вот дальше я не шла. Вот, я вышла обратно на еду, мне хватило, ну, наверное, года. Чуть поменьше, чтобы я вышла обратно в то состояние, из которого я вышла. Вот, чтобы было понятно, это уже был отек венке, кто с этим сталкивался, те понимают, что это абсолютно круглое лицо, которое э, не убирается практически медикаментозно. И человек 30% людей, у которых э, вот этот вот отек венки, они умирают. Если гортань опухает здесь, то скоро не успевает доехать. Мне просто повезло. Чтобы было понимание, что такое оттек венки, это, например, ты там 250 весе кг, там, или 40 килограмм, неважно, и буквально через 2 часа у тебя плюс 10-20 килограмм. Вот. Это руки практически не сгибаются, да, это ты ничего одеть на себе не можешь, потому что ты просто вот круглый, и ты не понимаешь, откуда это, ты ничего не пил, ничего не ел, в течение двух часов тебя просто раздуло. Вот. Это очень страшно, это очень некрасиво, и это, ну, как бы... Это страшно. Вот, Я дошла до такого состояния и в очередной раз поставила себе такую дозу гормонов, которая превысила все мои предыдущие дозы. И я понимала, что я даже не могу лечь. У меня работало так сердце, что я думала, что я четко себе уже давала отчув, что если я сейчас усну, то я уже не проснусь, то есть у меня сердце не выдержит. Скоро опять также отказалась вот, во второй раз приехать. И я тогда нашла первый раз, что можно не кушать и не есть э, Настю на, на экране. Вот это первый человек, от которого я узнала, что вообще так можно. Потом, конечно, узнала, что еще много других людей существует. Я с ней связалась, это было 3, то ли 30 декабря, то ли 31 декабря, что-то вот такое. Взяла у нее консультацию, мы с ней пообщались, вот, и после этого я вышла на свои осознанные 9 дней неедения. И когда я, чтобы понимали, как, какое у меня было состояние, то есть я задыхалась от того, что дышала. Я не могла даже сходить в туалет. То есть я, я задыхалась. Для меня нужно было либо сидеть в, одном, в одной позе, чтобы хоть как-то вдохнуть и выдохнуть. Вот, либо, ну как бы очень тяжело было. И когда я на неедении на пятый день встала на лыжи, для меня это был просто вот фейерверк. И когда люди меня начинают спрашивать, а как у вас было все хорошо, а как у вас не было интоксикации. Может быть она и была, но эта интоксикация, наверное, казалась чем-то таким прекрасным, по сравнению с тем, что ты не можешь вообще дышать, ходить и, и какие-то свои элементарные потребности выполнить. Поэтому вот на тех моментах я не могу ничего сказать про интоксикацию, была она или нет. Возможно, это просто было до интоксикации моему организму дела тогда не было никакого. Вот. Что значит стала на лыжах? Я не побежала на лыжах, но я как бы, медленно, как бы медленно, но я поехала на лыжах. И для меня это то, что я вообще могу ходить, что я вообще могу какие-то физические нагрузки, для меня это было прям вообще феерично. И после этого я начала водить всю жизнь в сухие дни. По два месяца я была на сухих днях, по четыре, там, по три месяца. Вот. И меня спрашивают, если так все замечательно, почему вы выходили с сухих дней? Ну, во-первых, я очень многим рассказала, что у меня не было замечательно. Это вот как описывают, что там бабочки в животе, и ты весь такой полетел. У меня такого не было. У меня потом пошли интоксикации, у меня начало выкручивать э, кости. То есть, когда из, из суставов начали выходить э, паразиты и гормональные препараты, кости выкручивала так, что там не помогало вообще ничего. Я выходила на обезболивающих, то есть были... Ломки такие, что если кто-то из девочек рожал, то это цветочки. То есть можно несколько родов перенести, чем вот эти вот ломки. Они были очень жуткие. Вот. И выходила я на обезболивающий. Вот. Доходила я весом до 32-33 килограмм. Это, ну, это было страшно. Это даже когда вот эти вот... Как они называются-то? Скулы. Они прям такие острые. Когда смотришь на человека, и ты думаешь, все, этот человек через пару часов уже будет мертвым. Когда мне говорили, от тебя прям смерти пахнет. Но мне было настолько, у меня было такое состояние, что я четко понимала, что либо я возвращаюсь к еде и умираю через какое-то время, либо я уже иду до конца и иду в жизнь. Вот, потому что у меня других вариантов не было, я уже пробовала. Вот. Ну, потом вес начал набираться, но в 32 килограммах я была какое-то время непродолжительное, ну, наверное около месяца. Ну, даже когда я начала набирать, у меня набирался вес не сразу же, а, все, что было ниже 40, это все было как бы ну, не очень красиво смотрелось. Вот. Но меня это не пугало вообще, я одевала несколько штанов, то у меня только лицо было. Но я закрывала это волосами, и мне не особо было видно. Вот. Поэтому как-то я этот нормальный период пережила, и когда мне люди говорят, то я бы хотела, но я и так худенькая, и я еще похудею. Я думаю, ну как бы это просто ваш выбор, даже не отвечая никогда на эти вопросы, это всегда выбор человека, потому что я не была худенькая. Я там был пакетик костей, ложечка крови, там даже, по-моему, кожа не все было перетянуто. Поэтому для меня вот эти вот вопросы, они были не актуальны. Вот и такой вопрос, да, спрашивают, почему ты выходила сухих дней. Ну потому что многие, наверное, доходили до таких состояний, когда у тебя открывается через нос идет такое, что ты начинаешь хорошо чувствовать все запахи. И для меня это было сначала, о, как это круто, там прошел мужчина вечером, да, я знаю, что он на утро поел. Там прошла женщина, я знаю, каким кондиционером она пользовалась, какие вещи стирала. Вот. И я думаю, как это, как это, замечательно, как это здорово. Когда ты понимаешь, что ты например, смотришь на человека, и ты начинаешь видеть его ауру. Я думаю, это, я сначала думал, что это ерунда какая там какой свет, потом когда ты начинаешь видеть его внутренние органы каким цветом они, я думаю, как это классно. Но это многие говорят, что это классно, да, пока они не дошли до определенного момента. И когда вот на четвертом месяце я же, мне же тогда организм давал не для того, чтобы я входила в состояние Бога и такая, как это здорово. Это же мы все так думаем, что нам это дано и поэтому бравируем эти. А нам организм говорит, что говорит, ну что такая невежда, научись работать, пока это в маленьких пропорциях, научись с этим работать. Как ты с этим будешь работать? Я тогда этого не понимала. И когда у меня был четвертый месяц, хорошо, было, хорошо, что у меня был рядом знакомый, который знал, что я, какой у меня образ жизни. Вот. И когда на меня нахлынуло одновременно это состояние, я как раз помню, стояла у нас был магнит-косметик, и там такие большие витрины были стеклянные, зеркальные. Я тогда на себя посмотрела, и я понимаю, что у меня полностью, я слышу, как на соседней улице идет кошка, и она идет как слон. Я слышу, как едет машина, и вот эта вот вибрация, она меня просто выводит из себя. Со мной разговаривает знакомый, а вот этот вот разговор, он такой вот прям глубинный, и он везде. И я понимаю, что я настолько рассредоточилась, и я себя собрать не могу, я стою вот как шансы. И я даже не могу себя собрать, у меня нет координации. То есть мне не за что зацепиться, я вот в этих вот вибрациях, в этих звуках, в этих запахах. И я полностью вот так, я, я полностью рассредоточена, полностью улетела.